Приветствую тебя, мой дорогой друг! Если ты смотришь это видео, значит ты уже на пути к заработку в интернете. А зарабатывать в интернете сможет каждый. Да-да, именно каждый, вы не ослышались. И сегодня я вам это докажу. Зарабатывая по интернету, вы сможете обрести полную финансовую свободу и независимость. Самое главное, необходимо знать, что нужно делать и как работает система продаж на автопилоте. А также необходимо знать, на чем вообще можно заработать, не имея своего личного товара или услуги, и как не попасть на удочку проходимцев и интернет-мошенникам. Обо всем об этом я расскажу вам прямо сейчас, и вы также узнаете все подробности на моем сайте. А если вы досмотрите это информационное видео до конца, то вы поймете, как можно легко заработать свои первые деньги уже через 24 часа, а за месяц выйти на доход 100 тысяч рублей. Кому подает мое предложение, а кому нет, вы узнаете далее. Давайте для начала с вами познакомимся. Меня зовут Алексей Кретов. Я блогер и создатель сайта Обману нет, в котором я жестко разоблачаю проходимцев и лохотронщиков. Вот уже более двух лет. А также я рассказываю о проверенных и реально рабочих методах заработка, которые могут обеспечить достойный заработок через интернет. Сразу скажу, свои первые деньги в интернете я заработал более семи лет назад. И могу с уверенностью сказать, что я являюсь экспертом по заработку в сети так как заработал уже не одну сотню тысяч рублей. Конечно, я вам желаю только успеха и процветания. Поэтому я и создал этот курс, чтобы помочь другим начать зарабатывать так, как я. Но изначально я его создавал только для обучения своих родных и близких мне людей, а не для продажи. Когда я получил свои первые 10 тысяч рублей, мои родственники сразу записались ко мне ученики. Для вас я хочу также стать учителем. Ну, конечно, если вы позволите мне. Думаю, многие из вас уже покупали курсы по 300, 500, 900 рублей. Но, скорее всего, это были некачественные курсы, и по ним вы ничего не заработали. Потому что только 1% из 100 по статистике можно отнести к качественному обучающему материалу. Согласитесь, на тему заработка в сети сейчас весь интернет просто перегружен тоннами ненужной информации, а проще говоря, хламом. Все, что есть в интернете на заданную тему, это вода. Я же взял 1% того, что реально работает, и упаковал его в курс, который назвал полный цикл. Заполучив его, в первые 24 часа отобьете свои вложения, а через 30 дней станете зарабатывать по 100 тысяч рублей в месяц. К сожалению, все что, все, что сейчас связано с инфобизнесом, вызывает недоверие, это большая проблема всего инфобизнеса. В первую очередь в этом виноваты, конечно, мошенники и авторы сомнительных и нерабочих курсов по которым добиться хоть какого-то результата весьма затруднительно. Но скажу, скажу вам, что выход есть всегда. И если вы попали на мой сайт, то, конечно, не опустили руки, ищите надежный и проверенный метод заработка. И хотите начать зарабатывать по-настоящему и получать реальный доход. Нормально для меня доход считается это 100 тысяч рублей в месяц. Конечно, для этого необходимо будет сначала потрудиться, ведь никто за вас не сделает вашу работу. Сразу скажу, что не все курсы, которые стоят недорого, плохие. Есть реально рабочие методики. Я с полной уверенностью вам заявляю, то, что я вам сегодня предлагаю, это то, с чего должен начать каждый, кто ищет заработок в сети. На своем сайте я заложил, в чем суть заработка и какой доход вы сможете получить. Ознакомьтесь внимательно, а пока я вкратце постараюсь объяснить, что входит в мой курс полный цикл. Первое, это видео текстовые материалы, дающие все необходимые знания по построению своей собственной системы продаж на автопилоте. Один раз, один раз создали такую систему продаж, далее она работает сама и будет выдавать вам деньги каждый день. Но самое главное, таких систем можно создавать неограниченное количество. Как строить такие системы продаж, подробно излагается в курсе полный цикл. Конечно, это право, ваше право, верить мне или нет. Установив хотя бы одну такую систему, вы уже ближайшие 24 часа Получите первые продажи и почувствуйте, что такое настоящий заработок в интернете. Я вам об этом говорю без лишней воды и пустословия. И это в первую очередь для вас станет большим стимулом для дальнейшей работы. И полноценно работая каждый день, вы выйдете на доход 100 тысяч рублей в месяц. Условно, вы получаете мою личную техническую поддержку. Я не бросаю своих клиентов. Пишите мне в любое время, я всегда на связи в течение 24 часов и отвечаю всем. Это моя работа отвечать и помогать вам как до покупки, так и после. Теперь вы понимаете, почему полный цикл заработка неизбежен. Потому что вы получаете успешный, проверенный, протестированный обучающий курс по построению своей системы продаж на автопилоте. Плюс техническую поддержку. Начинайте обучаться, создавайте сразу несколько таких систем продаж. И чем больше вы систем сделаете, то соответственно больше заработаете. В данной сфере нет предела заработку. Все только в ваших руках и вашей работоспособности. Создав 5-6 таких систем, вы сможете реально выйти на доход 100 тысяч рублей в месяц. И это будет вашей основной целью на ближайшее время. В интернете большая редкость найти такого рода обучение за стоимость чуть больше тысяч рублей. Такой качественный материал я оцениваю минимум в 5000 рублей. Но мне главное не продать этот обучающий курс, а найти единомышленников и собрать команду, которая реально хочет зарабатывать. И я готов помочь как минимум 200 незнакомым мне людям, помочь осуществить свои мечты и обрести финансовую независимость. Мне нужна действительно команда, способная на поступок и действия, а не лентяя. Кнопки бабло в интернете нет, и я об этом еще раз напоминаю. Думайте, решайте. Но хочу сразу предупредить. На сайте стоит таймер. И у вас есть некоторое время на раздумье, пока цена не поднялась окончательно. Через указанное время, пока акция не закончилась, цена поднимется, и это не липовый таймер. Обновление страницы вам не поможет, и даже нажатие на кнопку F5 не спасет вас. Вы можете сами проверить. Цена вырастет навсегда. Время, как говорится, деньги. И чем больше вы тянете, тем больше вам придется потом платить. Я сделал такие условия, потому что мне нужны предприимчивые и серьезные люди в моем окружении. Я откровенно заявляю, мне не нужны все подряд. Нужны те, кому это действительно необходимо, и кто готов действовать оперативно. И именно у таких людей появляются реальные результаты. А мне нужны ваши результаты, потому что мне нужно не просто курс продать, а выполнить свою миссию. Это обучить минимум 200 человек зарабатывать в среднем по 100 тысяч рублей в месяц. Напоследок хочу сказать вам, что я сам по себе знаю, что такое когда не хватает просто денег на еду, на лекарства, на одежду, а иногда даже на проезд. И понимаю, что вы в сомнениях по поводу приобретения моего курса. И если после полного изучения моего сайта вы все равно будете сомневаться, то сомневайтесь и дальше. Повторюсь, мне, повторяюсь, мне нужны те, кто полны решимости и готовы действовать уже через месяц. Каждый таких из таких людей сможет обновить свой гардероб, купить новый ноутбук или телефон. И позволить себе, к примеру, регулярно ходить с друзьями в кафе. Или закрыть все накопившиеся долги. И уже через полгода каждый из таких людей сможет купить себе автомобиль. Сделать качественный ремонт. Ну или отправиться в путешествие. Кто в чем больше нуждается. Выбор всегда за вами. Ну и на этом я говорю всем до свидания. Изучайте сайт мой. Следите за таймером. Нажимайте на кнопку «Заказывайте». Оплачивайте лю любым удобным для вас способом. Получайте доступ к курсу. И мы будем работать и зарабатывать.